Сегодня хочу показать вам, как поставить у себя на странице ВКонтакте автопостинг, то есть, чтобы ваш пост обновлялся каждые полчаса, каждый час или раз в два часа, как вы установите в настройках. Итак, для того, чтобы зарегистрироваться, нажимаем кнопку «Зарегистрироваться», вставляем сюда свой email, придумываем пароль, Далее нажим, нажимаем «Я принял участие» и нажимаем «Зарегистрироваться». Вы успешно зарегистрированы. Теперь захожу в кабинет по этим данным. Дальше вам нужно привязать страницу ВКонтакте, сюда свою. Для этого переходим в раздел «ВКонтакте» автоматический постинг в новостную ленту и создать задание далее подключить аккаунт чтобы подключить аккаунт кликните вот здесь даем разрешение дальше вот с этой адресной строки копируем адрес возвращаемся в кабинет Best Leaders и вот сюда вот, в эту строку, сейчас я это удалю, что тут есть, и в эту строку вставляем этот адрес. Нажимаем добавить аккаунт, после чего, как добавили аккаунт, переходим снова в раздел ВКонтакте. И нам предлагают посмотреть видео. Сначала нужно посмотреть видео. Для этого нажимаете начать просмотр. Ждем 30 секунд. После просмотра видео закрываем окно. И снова переходим в автоматический постинг в новостную ленту. Создать задание. Выбрать аккаунт которого будете постить. Так, выбрали. Дальше какой пост я хочу постить. Допустим вот этот. Копирую адрес поста. Возвращаюсь сюда. Вставляю адрес. Здесь указываю с каким интервалом я хочу, чтобы у меня пост постился. От 30 минут до одного раза в 12 часов здесь можно выбрать. Ну, выберу, допустим, 1 час 30 минут. И нажимаю запустить задание. Все, перехожу на свою страницу. Обновляю ее. И вижу, что только что была опубликована эта запись. Каждые полтора часа эта запись будет удаляться и постится новая запись. В общем, вот так вот легко и просто можно обновлять посты на своей странице. Ссылочка на регистрацию BestLeaders будет под этим видео. Регистрируйтесь, размещайте посты. Всем пока-пока.